Наш эфир продолжает радиоблог Игорь Цесарского. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, Сережа. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Итак, в эфире очередной выпуск. Я Игорь Цесарский у микрофона. Ну, сначала очень важное объявление, которое касается в первую очередь жителей Чикаго и Милоки в связи с известными обстоятельствами, с карантином и происходящими событиями как в городе, так и в стране. Мы временно приостановили свою бумажную газету, обзор. Я понимаю, что для многих наших читателей это решение достаточно болезненное, оно и для нас таковое, но деваться некуда, надо беречь и вас, и себя, и я надеюсь, что... Пройдет какое-то время, не могу сказать какое, потому что никто сейчас этого не может сказать. Но в виде хотя бы не только временной, а постоянной даже альтернативы я, как и раньше, предлагаю вам заглянуть на сайт нашей медиагруппы «Континент», где в ежедневном режиме мы продолжаем свою работу, где выходят очень интересные, качественные материалы, Различных авторов из многих стран, хороших публицистов, и в том числе специалистов. Сейчас это очень актуально, очень много у нас материалов как раз посвящены в том числе и, и вот этой теме, не ни со страниц журналов, ни с телевидения, ни радио, теме коронавируса, ну... В любом случае, будем надеяться на лучшее. И, естественно, желаю вам всем здоровья. И ни в коем случае не подцепить вот эту самую заразу. А сегодня у нас очень интересная встреча с одним нашим э, уже, уже достаточно старым и добрым автором. Мы с ним встречались и в радиоэфире, и его материалы мы печатали у себя в медиагруппе. Это автор э, многих... Э, книг, в частности, исторических книг, романов, которые были посвящены и периоду советской истории, Сталину, Светлане Аллилуевой, и израильской истории, романа о Жиботинском и Бенгуреоне. Ну, наверное, сейчас не сколько об этих исторических романах, сколько о том, что происходит сегодня. И я представляю вам Рафаэля Грубмана, который живет в Нью-Йорке и ну, находится в эпицентре событий. И э, прежде все-таки, чем я дам ему слово, еще буквально одно замечание. Э, часто э, люди обращаются ко всевозможным прорицателям, цитируют Вангу, вот недавно ее цитировали. Очень, очень забавная цитата, что будет лютовать. «Ужасная хворь, придет она с Востока». Все, это, это уже значит, Ванга напророчил коронавирус. и так далее. То есть Ванга, Джуна и все им подобные вызывают у меня ну, большой скепсис. Ну и, может быть, не злую, но улыбку. Но когда какие-то вещи пишут э, серьезные писатели, и когда с даром провидения они к каким-то темам обращаются... Тут совсем другое дело, и вот в частности, наверное, вот с этого мы сегодня с Рафаэлем мы начнем. Еще раз ä, представляю его вам, Рафаэль Грубман, Нью-Йорк, и добрый день, Рафаэль. Здравствуйте, <связывая> э, Но я сразу перейду к делу, потому что времени у нас не так-то много. Э, для... Я никогда не брал на себя роль порицателя, и если в моих художественных книгах это иногда получалось, это, так это, бывало, Остапа несет. И такое было у меня э, в книге «Боря Бедиснория», которая вышла в девяносто пятом году в Одессе, рассказ 31 августа, девяносто пятом году, где я предсказал, сам, ну так понесло, Остапа предсказал войну Украин россии с Украиной, предсказал, что Россия в том рассказе предсказал, что Россия придавила ультиматум Украины, требует 24 часа вернуть ей Крым, э, угрожает там бомбардировками Киева, Одессы и так далее, и так далее. В другом моем рассказе, опубликованном в другой книге в 2004 году, я просто описываю будущее государства российское, опять действия действие происходит в 23 веке, что это государство отделено на востоке, его граница, это э, Уральские горы и Волга, на юге отделена от, от, от, от, от Украины защитной стеной, она уже разрушена, это уже стена мира, но когда-то, когда полахали сражения между Украиной и Россией, эта была построена. А на, на Западе это опять-таки была война с Прибалтикой, опять-таки там защитная стена и так далее, и так далее. И вот, к сожалению великому, это провисание предсказания, оно свершилось. Война свершилась. Но для того, чтобы говорить о будущем, а я с самого первого дня, кстати, я никогда не касался ни в одном своем интервью, ни в одной своей книге, я не касался российско-украинского конфликта, но я с самого же первого дня говорил, что я не сомневаюсь, ни на йоту не сомневаюсь, что без единого выстрела Крым вернется в состав Украины. И Российская империя в том виде, когда она существует сейчас, будет разрушена. На чем основано это предсказание? Ну, во-первых, я сначала скажу. Как говорил Черчилль, чите историю. В истории находятся тайны политической прозорливости. И, мы... И когда я говорю о развале Российской империи, я сейчас буду говорить о третьем развале Российской империи. Первый развал прошел в 1917 году, когда потеряна была Украина... Точнее, она была частично потеряна. Когда потеряна была Польша, Финляндия, Западная Украина, Западная Белоруссия. Второй раздел, второй развал Российской империи прошел в 1991 году, когда была потеряна Закавказия, Средняя Азия, Украина, Белоруссия, Прибалтика, Молдавия. И сейчас, в 2014 году... Начался, повторяю, в 2014 году, с началом агрессии против Украины, начался третий развал России. Но никогда то не происходит там мгновенно. Раз и развалилось. Я хочу вам напомнить. Советский Союз вступал в афганскую войну на пике золотовалютных резервов. Куча было денег. Благодаря американцам итальянцев итальянцам перестроили всю промышленность. Вы помните, как вдруг в 70-е годы появились Жигули, потом появились Камазы. Полностью страна была перестроена. Пошли в Афганскую войну на пике. Через несколько лет, когда саудиты раскрутили, открыли кран. По открыли кран и сейчас. А потом, да, случился Чернобыль. Катастрофа. Чернобыль. Случился Чернобыль, а сейчас аналог, довольно более страшный аналог Чернобыля – это коронавирус. Потому что если Чернобыль – это была локальная инфекция, локальная катастрофа – это катастрофа всемирная. И после этого рухнули, рухнули цены, и страна не продержалась долго. И без единого выстрела вывели войска из Афганистана. И 500-тысячную армию вывели из Восточной Европы. Бросили там вооружение, бросили все. Беринскую стену разрушили. И все это произошло очень и очень быстро. А теперь я возвращаюсь к, сегодняш... к нынешним событиям. Есть, конечно, три новости сегодняшние. Я о них чуть-чуть попозже. Я нашел с того, что когда началась война с Украиной, золотовалютные резервы России на 1 января 2004 года составляли 509 миллиардов долларов США. Тогда были едины американские санкции, и за два года эти резервы упали до 368. На 1 января 2016 года резервы упали до 368 миллиардов, то есть еще полтора-два года и кирдык. Но тут пришел Трамп, который помог России. Он помог России тем, что были санкции против Ирана, санкции против Венесуэлы. И благодаря этому удалось не только удержать цены на, на нефть, а цены и поднялись. И Из 16, 17, 18 и 2019 год они неуклонно ползли вверх, где-то держались в прошлом году, даже в осенью прошлого года, на уровне 65 долларов за баррель. Ну, а потом. Как известно, все говорят, начали говорить, что это вот ценовая война Саудовской Аравии и России. Это не совсем ценовая война. Дело в том, что все равно России не хватало. И Россия полезла в Сирию, полезла в Сирию для того, чтобы помешать строительству газопровода из Катара в Европу. И, естественно, полезла в Сирию. Столкновение интересов Саудовской Аравии. Они выражались сначала закулисные э, столкновения. Это работала российская разведка. Я хочу напомнить э, вам, что 14 сентября прошлого года, 14 сентября 2019 года, была произведена атака на крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии. Атака была произведена со стороны Йемена боевыми тронами. Завод загорелся, загорелись, были крупнейшие пожары. Саудовская Аравия вдвое должна была снизить производство нефти. А потом было еще падение на танкеры, опять такие саудовские, опять танкерами боевыми дронами. Скажите ко мне, откуда у Йемена боевые дроны? Ну, понятно, что это Иран, и понятно, что это где-то там при участии России. Потому что России надо было сделать так, чтобы Саудовская Аравия меньше продавала и цена держалась. Это было спасение. Идет война, большие расходы. Это было спасение. Затем Россия, если вы помните, вступила в сделку ОПЕК-Плюс, которая никогда этого не делала. Вступила в сделку с ОПЕК только для того, чтобы удержать цены. То, что произошло 5 марта, и многие говорят о том, что это якобы ценовая война, на самом деле это не совсем ценовая война. Саудовская Аравия прекрасно понимала, и наследственный принт прекрасно понимал, что все проблемы, которые возникают у них с атаками на объекты в Саудовской Аравии, это дело рук их близ... из близкого друга, северного соседа. И когда стало э, королевской семье известно... Э, их разведка все-таки докопалась до того, что то самый крупнейший скандал, который произошел, когда после убийства в, в консульстве Саудовской Аравии в Турции, когда был убит Саудовский, журналист оппозиционный, и, естественно, в этом была обвинена королевская семья, и в этом обвинен был наследный принц. Информация, была, конечно, достоверная была, она была опубликована в западных источниках, были попытки даже и в Конгрессе американском, и в международной общественности. В этом был нанесен огромнейший ущерб при Саудовской Аравии и королевской семьи. И вот только сейчас, недавно, разведка докопалась, что это все было сделано, благодаря, опять-таки, очень близкому другу, Владимиру Владимировичу. И вот поэтому они искали повод. И повод случился 5 марта, когда новок неосмотрительно хлопнул дверью, они тут же объявили о резком, о том, что они взвинчивают производство э, нефти, и при этом резко опускают цену. Ну, а тут уже совпал коронавирус. Просто совпал, как тогда совпал Чернобыль, а сейчас совпал коронавирус. Но что мы имеем? Почему я говорю, почему я говорю о, о том, что этот крах неизбежен? На чем я основываюсь? Ну, цифра. Если 13 марта, 13 марта этого года золотовалютные резервы России составляли 581 миллиард. 581 миллиард за неделю. И до этого они постоянно росли. За них... Последнее сообщение было. Это опубликовано 20 марта. Следующее, я понимаю, будет через неделю. За неделю золотовалютные резервы упали на 30 миллиардов за одну неделю. Если раньше... Я одну писал э, книгу, э, она мне в работе, и поэтому э, о, о мировом экономическом кризисе и так далее. далее и я пользовался данными, э, открытыми источниками, э, в том числе данными э, Центрального банка России. И я мог смотреть сводку, она была доступна, доступна сводка по золотым э, валютным запасам за каждую неделю, начиная с 1988 -го года. Когда я сегодня это открыл, теперь резко, так сказать, э, э, я могу смотреть только с сентября э, 2017-го. То, что было тогда, то, что было тогда, мы сейчас уже не увидим. Но вот буквально пару дней назад было э, любопытное такое интервью э, Федун. Многие знают, он такой. Это вице-президент Лукоэлла. И который, который был очень нервный. Его, спросил, э, э, его спросили, а вот цены на нефть, которые сейчас упали, вот а как они, э, э, вот, вот, вот, вот та нефть, когда развалился Советский Союз, вот та цена нефти, какая она была бы вот сейчас, вот те 20 долларов, когда Советский Союз развалился, потому что инфляция все-таки прошла за эти годы, и он сказал, "Но ну, по нынешним ценам, те 20 долларов или, или те 18 долларов, то, сколько стоило нефть, когда средство развалился по нынешним ценам это 42 доллара. Повторяю, 42 доллара. Теперь мы смотрим. Российский бюджет, российский бюджет сформирован был э, э, на 2020 год при цене 57 долларов за баррель. И бюджет был профицитным. И дополнительные доходы, они должны были идти частично, и должно было идти фонд национального должна должно было идти резервы, эти резервы, а остальное идти, естественно, в экономику. Так вот, резко Падение цены, а вот сегодняшнего, вот теперь внимание, сегодня. Сегодня нефть Юралс, это российская нефть, она торговалась по цене 16,2 доллара за баррель. И эта цена, она будет держаться, понимаете, если это происходит, если это товар происходит на один месяц, на две недели, на три недели, это можно потом выровнять. Но этот обвал на самом деле теперь, потому что идет обвал всей мировой экономики, это продлится как минимум год, может быть, полтора. Вот и до тех пор, пока не изобретена будет вакцина от коронавируса, причем ее не так-то легко изобрести, потому что на сегодняшний день этот вирус, он мутирует, есть уже 177 мутаций этого вируса. И пока непонятно, почему это происходит, то есть... От того штампа, который они получили в Китае, медологи, они в каждой стране, они видят новую мутацию, новую мутацию. Почему это происходит? Какой механизм это происходит? Это неизвестно. На сегодняшний день, что мы имеем? Нефть, 40% производства нефти идет на химию. 60% идет на мобильность, на автомобили на э, самолеты, на авиа и на корабли. скажите ко мне, кто сейчас летает? И даже если, предположим, э, сейчас э, через три месяца, допустим, как-то э, как уляжется все это, а карантин будет снят, кто полетит в этом году в Италию, в Испанию, кто поедет на машине на, на какие-то курорты туда, и кто вообще сядет на круизное судно, которое сегодня плавучий госпиталь или плавучая тюрьма. То есть эта цена... Надолго, надолго, на ближайшие 2 года. И теперь посчитаем, если взять 30 миллиардов, было потеряно долларов за прошлую, прошлую неделю, и если условно, я не знаю, сколько будет на эту неделю, и да, будет ли реальная цифра, или они соврут, но если мы 30 умножить хотя бы на 10 недель, за 10 недель, за неполные 3 месяца, неполные 3 месяца, это 300 миллиардов. Но, ребята, продолжается война в Украине, продолжается война в Сирии, продолжается война в Венесуэле. Я вчера, позавчера получился великолепнейшая новость, которую могу только поаплодировать, когда на встрече Путина с Миллером было сказано о том, что вот Россия планирует, э, Путин дал разрешение Газпрому строить силу Сибири-2. Ну, ребята, закапывайте в землю. Доллары, вперед, вперед. Это, это конец будет ускорен. Так вот, помимо того, что мы сегодня получили, получили сегодня сообщение, что цена упала на, э, до 16 долларов, сегодня другое маленькое сообщение о том, что э, польская нефтегазовая компания выиграла в стокгольмском арбитражном суде выиграла иск у Газпрома, ну небольшую сумму полтора миллиарда долларов. Но вы же понимаете что курочка в нее по зернышку тут 30 миллиардов тут полтора миллиарда а впереди еще иски которые ожидают россию и по судам гаги и вот между прочим суд вы наверное знаете суд который по боингу начался он прервался прервался до июня но в на первых заседаниях, вот та попытка России перевести всю вину на Украину, или часть вины на Украину, что она якобы не закрыла воздушное пространство, не тер, потому что Украина не должна была это делать, она просто не знала, что у нее этого оружия нету, и она не знала, что вся противная страна это оружие имеет. То есть, я полагаю, и... Руководствуясь тем историческим опытом, который у нас есть, что когда должно пройти, даже пусть вот при этой же динамике пройдет год или, так сказать, полтора, я не знаю когда, если все это будет таким образом происходить, когда не будет валютных резервов, когда не будет в России денег платить зарплату, и люди выйдут на улицу, как было в Москве в свое время, когда были табачные бунты. Что тогда произойдет? Армия не будет стрелять, потому что армия, этот, мы смотрим на ту же армию в конце 80-х. Они тоже имеют семьи, они тоже получают зарплату, и им зарплату платить не будет. А как все начнется в России? Очень просто. Чечня которые получают дотацию, которые находится в дотации от России, причем Чечня и Дагестан получают огромнейшую дотацию, больше, чем любой другой регион России, значительно больше. Они за лояльность они получают огромнейшие деньги, ничего не производя. И Кадыров, который в Первую Чеченскую войну воевал на той стороне, он сейчас повторит трюк, который называется референдум к Крыму. Но одной лишь разницей если Крым не имел никакого права просить референдум, потому что в, в Конституции Украины этого нет. И мы видим вообще, что происходило в Каталонии, когда в Каталонии пропитались провести референдум и провели его. Федеральное правительство объявило об аресте тех, кто этот референдум проводил. Они бежали из страны. И в Европе их арестовали и вернули на родину, потому что никто этот референдум не признает во всем мире и не признавал, потому что это противоречило Конституции. А Чечня все-таки это республика автономная, входящая в состав Российской Федерации. И если она этот референдум проведет, а у них уже такой был в свое время, то как по аналогии с Крымом, что может делать Россия, а ничего бомбить вновь, вновь бомбить Грозный, ну, давайте вперед. Но когда возникнет, но когда вспыхнет Чечня, а я полагаю, что именно с этого начнет, когда взорвется Кавказ, Чечня и Дагестан, дальше пламя перекинется на Татарию и на Пашкирию. А там тяжело бороться через Татарию, во-первых, у них есть своя нефть, но через Татарию проходят все нефти и газопроводы. И, извините, газопроводы. и что тогда? Рафаэль, этом... э, да, извините, как раз середина часа, я буквально несколько секунд, прежде чем мы уйдем на рекламу. В общем-то, картина чисто апокалиптическая, которую вы нарисовали, но тем не менее... Мы, наверное, это обсудим с нашими э, слушателями, если они захотят позвонить, задать вопросы и так далее. Я одну лишь ремарку относительно того прозвучало по поводу «Трамп помог». Трамп никому ничем не помогал. Это случилось. Это, косвенно. Потому, что... это косвенно помог. Это да, вот-вот-вот. Вот, вот, Он вот, делал свои дела, вот, а косвенно это помогало. Да, да, ну, вот-вот единственное, что, а во всем остальном, я... С удовольствием послушал ваше мнение, а сейчас мы с удовольствием послушаем рекламное объявление и вернемся через несколько минут. Возвращаемся в программу радиоблога Игоря Цесарского. Телефон в студии 847-400-5200. И если не возражаете, давайте примем звонок. Да, пожалуйста, единственное, напомню, что с нами в студии писатель, историк из Нью-Йорка Рафаэль Кругмак. Лучше вас. Добрый день. Добрый день. Спасибо за вашу передачу, как говорится, луч света в чёмном царстве. После того, все, что происходит в Америке, особенно в Нью-Йорке, почему у вас в Нью-Йорке, потому что у меня живет там сын. И я в курсе, что происходит. И когда говорить, как плохо все будет в России, это, конечно, большое облегчение для нас прямо гигантская. Но хотелось бы услышать от уважаемого э, гостя передачи. Все-таки его немножко, раз он такой прорицатель, э, что будет с Америкой? Честно говоря, Россия нам не очень интересно. Что будет с Америкой? Что будет с городом Нью-Йорком? Будет ли Хорошо, такая, как спасибо, была? Спасибо, извините. Да, им понятно. Э, нам, нам интересен вообще весь мир, но Нью-Йорк, естественно, Америка в первую очередь. Рафаэль. Ну, вверх, вверх я призываю вас не паниковать. Сейчас сложное время, его нужно просто пережить, не выходить из дому, соблюдать все меры предосторожности. И это время сложное, но Америка это, это сможет пережить. И, и, и экономика тоже. Америка достаточно богатая страна, которая сможет пережить и, и эту катастрофу, так же, как она пережила все остальные. А вот такие страны, как допустим Россия, она это просто это время не выдержит. Я вам хочу сказать, что, насколько я знаю, многие отрасли промышленности и производства в Америке продолжают работать. И многие заводы продолжают работать. То, что произошло в Нью-Йорке, это в какой-то мере, это связано по двум причинам. То, что, во-первых, Нью-Йорк это мегаполис, где есть три международных аэропорта. Где-то это сами евреи нью-йоркские в этом деле хорошо поучаствовали, потому что э, э, отмечали, отмечали Пурим достаточно весело, шумно и многолюдно что делать, в общем-то, не рекомендуется. Я э, помню, я, я в феврале месяце был в Доминиканской республике, и там в Доминиканской республике я вернулся 25 февраля, отдыхали вместе со мной, отдыхали там немцы, э, ф, ф, французы, э, было тихо и спокойно. Единственный вопрос, который задавали в аэропорту и Нью-Йорка, и в аэропорту в э, Доминиканской республике, вы были в Китае или вы не были в Китае? Сейчас это вспыхнуло буквально в начале марта, будем говорить, то есть это было и раньше, но, к сожалению, власти, все власти, они, но это не только американские, это делается, всемирная организация здравоохранения, она тоже не ожидала и не могла предположить, какие формы этого, вируса, какие формы этого, этого, этого коронавируса и какие последствия могут быть. Никто этого, в общем-то, и не ожидал. Поэтому сейчас на это все брошены силы. Я понимаю, что, э, скорее всего, в течение, допустим, трех месяцев, э, ближе к лету, это, это утихнет. Осенью это может начаться вновь. Более того, никто из врачей сейчас опять-таки не знает, потому что есть разные предположения, опять-таки, что он может э, мутировать, есть разные мутации. Но я полагаю, что на э, года полтора-два и ситуация станет на ноги, но сейчас надо воздержаться. Воздержаться, в принципе, когда даже все успокоится, конечно, поездки в Европу, конечно, поездки, так сказать, на Карибу куда-нибудь, конечно, поездки на лайнерах, от этого нужно воздержаться. И я хочу самое главное сказать вам. Наше поколение, послевоенное поколение, это первое испытание, которое выпало нашему послевоенному поколению, Посмотрите, что было у наших поколений наших родителей, которые испытали, прошли через Голодомор, прошли через Холокос, через Вторую мировую войну, прошли через такую катастрофу, по которой эта катастрофа, она несоизмерима. Там было потеряно 20, было потеряно 6 миллионов евреев, как минимум. 6 миллионов. Сейчас это все несравнимо. Поэтому э, я. Желаю вам и, и завер... и не паниковать. Это хуже всего, что можно делать не пани... паниковать. Да. да, понятно. У нас еще звонок. Попробуем Давай. ответить еще одному слушателю. Добрый день, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Э, как показывает э, экономический кризис в России, э, все же бюджет России пополняется от продажи нефти и газа. И вот когда Путин захватил Крым, Донбасс и Луганск, Запад включил санкции. Но почему-то они не включили в пакет санкций продажу, покупку нефти и газа. Вот. А вот сегодня, месяц назад, Саудовская Аравия сама обрушила цены на нефть. И, и факт на лицо, Они же, вот, если западные страны сделали бы то же самое лет 6 тому назад, то путинская власть не удержалась бы еще тогда. Но почему-то западные страны этого не сделали и позволяли Путину продавать нефть и газ и, и тем самым способствовали его восхождению, вот, его содержанию на, на престоле. Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Рафаэль, можете прокомментировать. Во-первых, во самые мощные санкции, которые были введены Западом, это санкции против э, нефтегазового сектора, когда запрещено поставки всего оборудования. Если вы помните, Россия планировала добычу нефти и газа в Арктике. Все глубоководное бурение запрещено. Если вы видите «Северный поток-2», далее позволили закопать в землю. Закопали в землю 10 миллиардов долларов этого «Северного потока». Закопали в землю турецкий поток. Закопали в землю южный поток. Ребята, стройте «Сибирский берег-2». Закапывайте в землю свои нефтедоллары. Санкции работают, мы это сами видим. Теперь, если говорить о ценах... Бюджет России сформирован при цене 57 долларов за баррель, но критическая цифра это 42. То есть, если цена будет свыше 40 долларов за баррель, даже если будет 42 доллара за баррель, то ничего не попадает, так сказать, в, в кишенью, в карман так сказать, на, на будущее, но бюджет может, может так сказать, себя... Ну, э понятно, да. Мы не будем повторяться, Рафаэль. Вы уже об этом рассказывали. Лучше примем, по -по попробуем еще принять звонок. Хорошо? Добрый а день, а. день. Слушаем вас. Добрый день. Алло, алло. Алло, добрый день. Я добрый день. благодарен вам за передачу, но, к сожалению, вы не объективны. В чем именно? Разговаривая о том, что вы сравнили э э Крым Каталонию, Чечню, забыв при этом сказать про Грузию, не про Грузию, а про Косово, вот, которое тоже, казалось бы, не было признанным миром. И когда бомбили Югославию, то бомбили под лозунгом о том, что Югославия не распадется за Единую Югославию. Мы видим результат, мы видим признание некоторых стран, включая нашу. Косово. В Каталонии, опять-таки, были демонстрации э, очень многих тысяч жителей, и вы об этом не, не говорите. То, что вы сказали, что их не признали, и что их арестовали, то вы, опять-таки, врете, нагло врете, потому что всех руководителей в Каталонии, их оправдали, оправдал суд в Бельгии, несмотря на то, что Испания подала на э, на, на них на, на Интерпол Интерпол этот ордер больше ну и так далее и тому подобное пожалуйста давайте объективную информацию или вы считаете что мы лохи что мы слушаем только вас так и все телометрии? вас понятно все ваше мнение ясно Рафаэль вы можете ответить окей, okay. okay. uh, не ваше мнение не ваше мнение понятно uh, увы к сожалению вы наверное слушаете очень внимательно uh, первого канала российского телевидения поэтому мне спорить с вами очень тяжело я хочу напомнить, что когда бомбили Югославию, бомбили, так это было сделано согласия Советского Союза, согласия России, точнее, согласия России. И, и именно и это было сделано в Советном Совете Безопасности, представитель России дал на это согласие. Почему это происходило? Потому что вот там начался геноцид, гражданская война. Это произошло только потому, что была гражданская война в Югославии. И вы знаете про лагеря, про геноцид, убийство сербов, убийство Хорват, вы знаете, что это происходило. Это было потом разбираться в Международном суде по, в Гааге по Югославии. Ничего подобного в Украине не было. Не было гражданской войны, ничего этого не было. Поэтому давайте об этом не будем говорить. А слушайте российское телевидение, ну слушайте, это у нас свобода... Да, это не... ну понятно. Да, Пол, ну, колхоз сделал добровольное, мы знаем. Да. Так, у нас есть еще звонок. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Вы знаете, Здравствуйте. мне кажется, что наиболее пострадавшие районы, это как раз э, те районы, которые называются э, Century Стейт, Century Сити э, и так далее. И потом, э, если брать их, э, э, так сказать в перспективе э, э, э, назад, э, то если бы наш президент не закрыл э, границы, что бы с нашей страной вообще было, с этим неуправлянием неуправляемым потоком. А, а, прокомментируйте, пожалуйста. Спасибо. Okay. Э, э, никто не мог это предположить. Дело не только в нашем президенте. Президенты всех стран. В каждой стране никто не закрывал границы. А и между прочим, побочным эффектом всего то, что происходило, будет изменение всей иммиграционной политики. Да не только Америки, все, во всем мире. Сейчас Европейский Союз рассматривал вопрос о том, чтобы на два года закрыть границы Евросоюза. Более того, сейчас многие страны Евросоюза рассматривают вопрос о том, чтобы установить собственные границы и отказаться частично от Шенгенской зоны. Крысона учится на своих ошибках. Я полагаю, что сейчас вот того свободного приема беженцев который делала Меркель и когда Европа принимает беженцев и когда Америка принимает беженцев причем это делается очень много благодаря демократам, которые готовы принять э, всех и вся и сейчас все это будет стро более строже мир меняется и, и очень часто катастрофы вселенские они потом учат чему-то и после этого что-то и происходит спасибо, Рафаэль, у нас есть еще звонок добрый день, слушаем вас Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А у меня вопрос простой. Когда Америка закроет иммигрантов для Африки, для всей Африки, для Китая, для Индии, ну и для прочих таких стран? Окей. Okay. Я э, не, не являюсь представителем Конгресса. И я не могу вам на это ответить, потому что когда Трамп вел ограничительные, так сказать, меры, тут же Конгресс, а потом Верховный суд Америки и Верховный суд каждого американского штата, если вы помните, выступил против и наложил вето на это решение. Поэтому Америка такое государство, что, что нас 50 штатов и любой федеральный судья может, но это демократическое государство, наложить, наложить вето. Да, но, Рафаэль, давайте добавим, что у нас есть все-таки Верховный суд, который сейчас комплектован все-таки. Это сейчас, да, это сейчас, но это, это сейчас. Но в принципе законы все принимает, принимает Конгресс. И Верховный суд работает в рамках своих полномочий. Но я полагаю, что сейчас это много, то, что происходит сейчас, научит всех. Потому что эта беда, которая произошла, она никого не щадит, ни бедного, ни богатого. И это будет хороший урок э, для всех абсолютно и правых и неправых, и белых, и черных, и демократов, и республиканцев. Для Америки, и для Европы, и, кстати, и Россия сейчас закрыла границы, и все страны это вынуждены сейчас сделать. Ну, кстати, увы, следует признать, что, как бы то ни было, мы видим э, те мегаполисы, которыми рулят э, демократические мэры, губернаторы и так далее. Насколько там больше бардака, насколько там больше проблем, чем в Штатах, где все-таки... А, абсолютно. То есть Нью-Йорк надо было бы давно, давно закрыть. Нью-Йорк не закрывается. Это... А почему он а... не закрывается, вы же прекрасно знаете, да, благодаря я... кому? По этой причине. Да, кстати, сегодня в Нью-Йоркский порт прибыло судно, корабль, который будет использоваться в качестве госпиталя, военный корабль. Рассматриваются возможности установки дополнительных госпиталей в Центральном парке, в Мэйнсен-Склер-гарден, в других местах. Да, это э, Нью-Йорк находится в чрезвычайно сложной ситуации, но я живу в Нью-Йорке, я спокойно не выхожу из дому. Сказать, у меня продукты есть. Вот человек может заказать продукты по телефону, принесут домой, поставят под дверь, вы, никто не будет входить, понесли под дверь, вы вынесли, занесли и все. И поэтому, если все... Если будут введены жесткие меры, вот, кстати, как, как было сделано в Китае, как делается сейчас в России, но это могут делать, к сожалению, так, только пока авторитарные режимы. Если будут введены жесткие меры, это будет ускорено. Потому что, в конце концов, сейчас будет пейсах, И опять на пейсах, ну как это, семейный Седор, и опять будут люди приезжать, встречаться за столом, и никто не знает, кто кого заразит. Поэтому сейчас преддверий, преддверий Пейсер, я понимаю, что это для нас э, с, с, один из самых святых праздников. Сейчас, в данный момент, нужно провести его дома, в, даже не в кругу большой семьи. Даже не в кругу большой семьи. Да, да несомненно. У нас есть звонок, ну, надо, ну, добавлю, что еще есть и Пасха христианская, и, и, и там тоже принято собираться. Так, ответим на звонок. Добрый день, слушаем вас. Говорите. Почему-то радиослушатель отключился. Оторвался. Окей. Хорошо. Перезвоните, если э, есть возможность. Давайте вот попробуем. Да? Здравствуйте, да. вы знаете Я религиозная да. И я вхожу в ортодоксальную синагогу Член ортодоксальной синагоги Выпущено давным-давно Уже постановление Что синагоги все закрыты И все время нам посылают имейлы e Что мы должны сидеть дома И следовать всем вот этим законам Поэтому я не знаю Почему у вас там что-то другое Но Чикаго большой город И я знаю про Чикаго Что никто окей, из окей. Ортодоксальной... Я, я а из религиозных правильно. не я нарушает называю... ничего. Поэтому, пожалуйста, не, так сказать, не обобщайте всех религиозных в одно. Окей. Спасибо. Окей, Окей. Я, я вам отвечу, попытаюсь ответить. У каждого еврея, насколько вы знаете, прямая связь с Богом. И каждый еврей считает, именно по этой причине, что через его путь проходит земная ось. У нас нету верховного жреца, у нас не может быть главного равина. у нас не может быть епископа, папы, мамы или кого-то еще. Каждый равин, каждой синагоги, это это, он, не, он не имеет права отпускать грехи, принимать грехи, он просто учитель, он лучше знает законы. Но у нас среди евреев очень много. И реформисты. Я, например, был в Бостоне э, на Батмысстве. Я был очень удивлен, когда равина была женщина. Ну, это была реформистская синагога. Но что делать? И в разных синагогах у нас у евреев очень много разветвлений. И у ортодоксальных есть ультрадоксальные, есть разные. Увы, увы и увы. На сегодняшний день, конечно... И, и равины и имамы рекомендуют. Более того, вы знаете, сейчас закрыто посещение гроб Господень, закрыт Иерусалим, закрыт Вифлеем, вот эти все поездки, все это закрыто. Но при этом, опять-таки, мы не можем, ведь каждый, что бы вы ни говорили любому еврею, он считает, что он главный. У него а, права... Рабаэль, это все, я вмешаюсь, просто Да. Я согласен разве что со слушательницей, что не будем обобщать, а вот те несознательные, которые вот, не дают своей пастве тех указаний сидеть дома, вот это, это все-таки неправильно. Конечно, конечно. Так, мы попробуем, Сереж, там есть звонки еще? Есть. Да, попробуем принять, Алло? давайте. Вы Говорите. знаете, я бы хотел вам ответить, вы просто в свободном полете, в связи с тем, что вы светский, и поэтому вы можете все, что угодно сейчас фантазировать, все это очень далеко от того, что на самом деле происходит в религиозных общинах. В большинстве, не я вас, не говорю про некоторые, а знаете, а, так сказать, культовые, а, а, так есть, называемые маленькие общины, а в основном вы совершенно не правы. Спасибо. Так, спасибо за ваше мнение. Ну вот мне не ответила дама относительно того, э, знает ли она реально, что в нью-йоркских общинах происходит. Вот э, говорить можно а, о чисадских, а, а да. Не покорят, у нас есть информистская синагога, у нас есть разные синагоги. Но и даже, вот... среди хасидов, даже среди хасидов есть абсолютно разные э, направления. Я э, посещаю иногда Любавичскую синагогу э, на э, 82-й улице Бенскенхерси, но, опять-таки, и, и даже среди хасидов есть абсолютно разные направления, и вы это прекрасно знаете. Ну, мы будем и надеяться, что... от, И, и Борфа -Рапа отличается от будь... Бор мы будем рассчитывать все-таки на то, что э, разум возымеет какое-то действие, и, да. И, да. А, а, а, а помимо того существуют, помимо разума, законы, и если законодательно что-то будет принято и начнут штрафовать, вот это возымеет еще да, большее действие. Да, так, да, у нас да, есть да. звонок, давайте попробуем принять да, его да, тоже. Да. Добрый день, слушаем Здравствуйте. Здравствуйте. Когда народ сбунтовался там против Маисея и говорит, мы такие же, как и он. Нет, там такого нету. Этот молодой человек заблуждается. Нет, мы не равны с Маисеем, мы не равны с, с родинами Менинами. Что-то это не то, это не похоже. Такого в Тори нет. В такого нету Вы что-то выдумываете, потому что я ничего подобного не говорил. Ну, это, вы сказали, это, что каждый это, еврей, вас, это прям успех. Окей, это может быть да. и хорошо. Но есть есть э, э, э, как это называется начале истории есть начале. Да, но мы, мы, мы говорим не о Торе, патри, а мы говорим о том, что. что... О текущей э, ситуации, потому что гриозный диспут, и нас не хватит и двух часов, двух дней, двух <с недель. Ивреи на эту тему тысячелетиями у нас диспуты между евреями кто как понимает какую-то главу. Тогда другой звонок. Добрый день. Да, пожалуйста. Добрый день. Добрый Будьте день. добры, у меня вопрос по другому поводу. Заберем ли мы производство в Китае? Лекарства, О. маски, защитные халаты для медперсонала и вообще любую промышленность оттуда. И поступает... Это очень хороший вопрос, спасибо, Рафаэль. Опять-таки, я, опять, опять я э, э, насильно, никто, мы живем в демократической стране, это, и президент не может приказать. Но все, но все то, что он делает с самого начала, это он объявил об этом, что он будет стремиться вернуть в Америку все производства. Right. Для этого он не облагает налогами, пошлиными дополнительными, те производства, которые вывезены за границу, он обещал и облагает их налогами, а наоборот, те, кто возвращается назад, их опять-таки налоговое законодательство за них послаблено. Это все, что мы пока можем сделать. Ну, это очень важный момент, учитывая глобализационные процессы, да. которые, возможно, будут сворачиваться. Это начало начал с самого начала его предпрезидентства. И, как вы знаете, очень многие компании мгновенно свернули, когда были жесткие, было жестко сказано, что вы вывозите завод за границу, мы наложим такие пошлины на эту продукцию, что вам будет его невыгодно производить. И все начали возвращаться назад. Но да. с другой стороны... Но с другой стороны производство те же самые почему произошла вспышка в Китае китайцы в провинции Ломбардия 60 тысяч китайцев, потому что made in Italy продукция, швейная продукция made in Italy славится во всем мире они купили там заводы, завезли рабочую силу в ломбардию в Китай. И вот именно вот там и сейчас это все испыхнуло. Потому что иностранные рабочие, да, у них другая зарплата, все это очень выгодно. Но опять-таки, тоже нельзя запретить, потому что мы живем все-таки в мире... Ну, на самом деле, мы говорили неделю назад об этом еще с одним нашим замечательным автором из Калифорнии. И вот э, как раз он написал материал на эту тему, как, как что делалось, и, наверное, такого рода процессы свернуть в один день нельзя, но прежде чем это будет делаться снова, наверное, тысячу раз будут думать перед тем, как. И, и, и, Игорь, я хочу сейчас, поскольку здесь к концу, закончить да, свой да. прогноз еще, а, а, еще одним. А, когда э, э, мало кто из вас знает э, о том, что был свое время, то есть, то есть говорить о том, что будет, что был свое время, э, советско э, в Риге в 21 году подписан советско-польский мирный договор, советский-польский мирный договор 21 -го года, о котором молчала и молчит все время советская, это советская, потом сейчас уже российская пропаганда. Так вот, вот, по этому мирному договору, а я смотрю теперь на... Будущее. У вас 10 секунд, мы уже выходим. По мирному договору, Россия оплатила Польши за 200 лет оккупации Польши за каждый год. И вернула все ценности за каждый год. За 200 лет оккупации Польши. И вот так же будет возвращено все Украине. Спасибо за участие в эфире. До новых встреч. Будьте здоровы.